Доброе утро, ребятки Уже время обед, а я только что проснулась Вот такой вот у меня выходной Хочу использовать такие вот патчи для губ, ребятки Кто со мной, кто хочет посмотреть, что они дадут нам вот здесь сверху немного пощипывает не знаю так должно быть или нет посижу минут 15 ну вот ребятки я сделала патчи для губ мои губы насытились влагой они такие блестящие мне нравится как они выглядят замечательно кстати, ребята, кто хочет покупать уходовую косметику компании Арифлейн, пожалуйста, прошу всех на этот профиль. Будет скидочка.